«Давай о хорошем. Ты любишь мультфильмы? Ватрушки, ходить босиком, валяться в сугробах, звонить на мобильный, целую, шипнуть перед сном. А реку, о звезды, а катер летящий и пенный бурун за бортом, а к тумана, а ягоды чаще, и чтоб заблудиться потом» у уток, ходить за грибами, и щеку ловить в камышах. Давай о хорошем, о лучшем, о самых простых и понятных вещах. Про утренний кофе и дым сигареты, что струйкою тянется ввысь. А наши бродилки с тобой до рассвета ты любишь? Ну вот, улыбнись. А музыку Гайдна, а песни Земфиры. Собаки на пузо чесать. Давай, приходи, есть коробка зефира. Ну, в общем, чего объяснять? Депрессия, скука, поганая штука, Но мы ей объявим войну. Давай хорошим, простая наука взлетать, если тянет ко дну.